На входе слышно. Едина. Хуля ты не дома. Мадина. А. У нас с братиком шмотки. Одина, а. подкрадули? Адидас Внутри играет латина. Ту тебе играет балтика. Но ты зацепила братика. Ой. У него к тебе романтика. Любовь. Этот стиль, бей бумаг, пыль, приделень. Я твой рот лечу. спасли пару чип Я чип, сестра мне где жить. В отель Ты в черном коротком. Короче, мой вкус. В каблах и с пивом. Комфорт плюс. Скинул телефончик, айфон, и. Сейчас вернусь. На входе слышно. Иди на Хуй, это не дома. Мадина, а? у нас братчиком шмотки. Один ковы а. подкрадули. Адидас внутри и. играет. Плотина ты зацепила братика Ой. У него к тебе романтика Любовь Любовь Любовь Любовь Овощи похуй В инсте сосках Триста Продано Не испытать близко Мои гомми кричат О май год Твои гомми кричат Он наш брат едина. Дрескот Только в вновь Ебать Классики Платина На входе слышно Едина Хуль то не дома Мадина У нас с братиком шмотки Одинаковые подкрадули Адидас Внутри играет Платина Тебе играет Балтика Но ты зацепила Братика У него к тебе